Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня свяжем очень простой в исполнении, но при этом интересный узор крючком. Для наглядности я вязала из пряжи двух цветов, но, конечно же, узор может быть однотонным или состоять из нескольких цветов, что позволит использовать остатки пряжи. Я не разрывала нити переходов, потому что вязала образец. В изделии их нужно обрезать после каждого вертикального рапорта. Изнаночная сторона выглядит вот так. Так что можно сказать, что узор двусторонний. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Рапорт вязания 9 петель. Цепочка готова. Начинаем первый ряд. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем одну петлю подъема. В ту петельку, которую держим, вяжем столбик без накида. В следующие три петли вяжем еще по одному столбику без накида. Всего 4 штуки. В пятую петлю свяжем 3 столбика без накида. Первый. Второй. Третий. В следующие четыре петли вяжем по одному столбику без накида. Это раппорт нашего узора в 9 петель. 4 столбика в начале, 3 в одну петлю и 4 в конце. Вяжем следующий элемент. 4 столбика без накида в каждую следующую петлю. Пятую петлю три столбика без накида. Еще 4 столбика без накида в каждую следующую петлю. Так провязываем до конца ряда каждый следующий элемент. Заканчивается ряд также полным рапортом узора. Разворачиваем вязание. Начинаем второй ряд. Одна петля подъема над крайним столбиком. Над первым столбиком не вяжем, начинаем со второго. В него столбик без накида. Еще два столбика без накида в два следующих столбика, то есть в третий и в четвертый столбики предыдущего ряда. И еще один столбик вяжем в первый из трех столбиков вершинки. Во второй, самый верхний столбик вяжем три столбика без накида, как и в предыдущем ряду. Первый, второй, третий. Третий столбик вершинки, столбик без накида. И еще три столбика в три следующих петли. То есть мы смещаем к вершине наши четыре столбика с каждой стороны. Чтобы узор изогнулся, пропускаем 2 столбика предыдущего ряда. То есть последний столбик этого элемента и первый следующего. И дальше вяжем четыре столбика без накида. Четвертый в правый столбик вершинки. Средний столбик вершины 3 столбика без накида. В левый столбик вершины столбик без накида. По одному столбику в три следующих петли. Пропускаем последнюю петлю этого элемента и первую следующего и повторяем узор. Заканчиваем ряд, не довязав крайний столбик предыдущего ряда так же, как мы делали раньше, пропуская два столбика. В конце он один, так как нет следующего элемента. Третий ряд полностью повторяет второй. Одна петля подъема. Во второй, третий и четвертый столбики вяжем столбики без накида. В правый столбик вершинки – столбик без накида. В средний столбик вершины – 3 столбика без накида. В левый столбик вершины – один столбик без накида. И еще 3 столбика в 3 следующих петли. Пропускаем 1 столбик в этом элементе, 1 в следующем и с третьего повторяем узор. В конце ряда не довязываем один последний столбик. Получился вот такой зигзаг. Приступаем к последнему четвертому ряду. Для начала сместим петли подъема. Поднимаемся на одну воздушную. В первый столбик вяжем соединительную петлю. Во второй соединительную петлю. И в третьей соединительную петлю. Над третьим набираем 6 воздушных петель. Они заменят нам первый столбик с 4 накидами. Следующий столбик вяжем столбик с четырьмя накидами. В правый столбик вершины вяжем столбик с четырьмя накидами. В средний столбик вершины вяжем три столбика с четырьмя накидами. То есть три длинных столбика в одну петлю основания. В левый столбик вершины вяжем один столбик с четырьмя накидами. Следующие 2 столбика без накида вяжем по одному столбику с 4 накидами. Всего 9 столбиков. 3 слева, 3 по центру и 3 справа. Таким образом мы снова выходим на 9 петель рапорта. В этом ряду будем пропускать 2 столбика без накида в конце этого элемента и 2 в начале следующего. Давайте покажу еще один элемент. 3 столбика с четырьмя накидами справа от вершины. Три в одну петлю. Три слева от вершины. И такие перышки вяжем до конца ряда. В конце ряда не провязываем два последних столбика без накида. На этом этапе меняем нить. Чтобы это сделать незаметно, распускаем последнюю петельку. И через эти две петли протягиваем нить другого цвета. Фиксируем ее и разворачиваем вязание. Этот ряд будет повторять наш первый ряд столбиков без накида. Поскольку мы связали 9 столбиков, у нас снова есть основа из 9 петель. Начиная с первого столбика, вяжем 4 столбика без накида. Над пятым столбиком 3 столбика без накида в одну петлю. И еще 4 столбика без накида. Здесь мы не пропускали петель. Провязываем также следующий элемент.